Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 600 мм и длиной базы метр мм. На данном буксировщике установлена гусеница «Буксировщик Супер Лонг». Данная гусеница имеет металлокорд. Она не вытягивается, как обычные гусянки. Имеет 4 ряда катков поддерживающий ролик. Двигатель установлен Zonction GB460, ручной запуск. Также на этом буксе присутствует реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Переключалку скоростей мы вывели между баком и капотом, так как этот буксировщик по большей части будет ездить в цепке с модулем толкач и будет управляться впереди букса. На руль ничего не выносили кроме рычага газа, так как руль будет скидываться. Букс отправляем в город Котлас, Архангельскую область нашему одноклубнику Павлу. Всем спасибо за просмотр. Пока!